Здравствуйте! Сегодня мне придется сделать замену крана на водопроводной магистрали пересчетчиком воды внутри помещения. Вот так выглядит система водопроводной магистрали с нерабочим шаровым краном. Итак, приступаем. Перекрываем кран подачи воды и откручиваю гайки соединения с краном. Резиновые прокладки сохраняем и не выбрасываем, они еще пригодятся. Теперь можно и выкрутить бракованный кран. В местах соединения крану очищаем резьбу от старой подмотки и наматываем от 7 до 9 витков фум-ленты на эти резьбовые соединения. И ставим новый кран на место старого. Хорошо подтягиваем его с помощью ключа. Все. Кран стоит на своем месте. Так как до этого магистраль водопровода держалась за счет собранной конструкции без дополнительного крепления, то теперь будем закреплять трубопроводный хомут трубный с кронштейном. Выравниваем подводящие трубы по уровню и отмечаем места для сверления под кронштейны хомутов. Сверлим отверстия по диаметру дюбеля и ставим их на место. Вот так выглядит хомут. Накручиваем его на анкер и в сборе закручиваем его в гнездо дюбеля. Теперь в гнездо хомута заводим трубу подводки воды и затягиваем ее винтами, идущими в комплекте его. Временно наживляем гайки соединения основной магистрали водопровода, выставляем по уровню и делаем отметку крепления хомута. Сверлим отверстие. И вставляем дюбель. Закручиваем в дюбель анкер в сборе с хомутом. Для удобства беру сверло и подтягиваю хомут с анкером поплотнее к стене. Откручиваю винт на хомуте и делаю намотку фумленты на резьбовое соединение штуцера, подходящего к щетчику воды. Намотал и закручиваю его в гайку крана. Для полной затяжки беру газовый ключ и затягиваю с определенным усилием, чтобы не перекрутить, иначе может треснуть корпус крана. Ставлю уплотнительную резиновую прокладку корпус гайки и соединяю ее со счетчиком воды. Магистраль собрана. Затягиваем винты на хомуте и подтягиваем гайку на соединение со счетчиком воды. Все. Система водопроводной магистрали собрана. Открываю кран подачи воды. И проверяя соединение на устойчивость протекания ее. Вроде бы все в норме. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.